Довольно часто в своих видео я поднимаю темы, которые целиком и полностью базируются на лжи. Да, есть видео, где обращаю ваше внимание на разного рода события, но в большинстве своем я хочу вам показать, что ложь вокруг нас абсолютно, ложь, которая окружает нас, она настолько долго с нами существует, сосуществует, что вошла в наш разум, вошла в наш быт, в нашу жизнь от начала до конца. Я постоянно поднимаю темы, которые, по сути своей, основаны на лжи. Это религия, это политика, это экономика, это налоги, это пропаганда, это космос, в конце концов, это медицина, это образование. Все, чего не коснить. И мне постоянно в комментариях, естественно, пишут, ну, недоразвитые, я буду говорить прямо, Совершенно простым языком, чтобы вам было понятно, как всегда. Мне пишут недоразвитые, слабоумные, кто защищают религию. Причем вот на днях буквально мне один хмырь написал на тему того, что я отказался признавать существование души и заявил открыто, что это мифическое некое понятие, которое вообще никак не обосновано, совершенно никак. И в нашем материальном мире нет ни одного, хотя бы крохотного подтверждения того, что она существует кроме заявлений каких-то сумасшедших. Я вот на днях увидел в сносках, ну, сбоку на ютюбе, если кто знает, там где рекомендации. Да, я увидел а, какое-то видео с теткой на превью, где было написано что-то вроде, типа, как там в раю информация от очевидицы, понимаете. Ну то есть, типа, тетка какая-то там изображенная, она типа побывала в раю, и она вернулась, и она рассказывает, что она там побывала в раю, и типа сейчас там всем нам расскажет, как это интересно, и что там было, понимаете? Это первого лица такой, знаете, рассказ. В раю она побывала, понимаете? В раю она побывала, вернулась, и сейчас нам рассказывает. Просмотров там было порядка полмиллиона, что ли. И видео было не старое, я вам скажу. Поэтому, ну, кто хочет что-то, я уверен, легко найдет это говно на просторах YouTube. Суть в другом. Суть в том, что вот постоянно пишут, да, такие имбецилы недоразвитые, о том, что Бог есть, что космос есть, что Земля круглая, там еще что-то. Что президент не умеет врать что государство для народа, что медицина нас лечит и многое-многое другое. В общем, чего не коснись, сейчас я не буду разбирать все эти темы, я довольно много говорил неоднократно, все, что я думаю по этому поводу, и не надо мне там писать, что я плоскоземельщик, это неправда. Я никогда не читал, что Земля плоская. Это всего лишь одна из версий, которая, как я предполагаю, была создана искусственно для того, чтобы высмеять любое альтернативное мнение. Я вот так вот вижу эту ситуацию. И когда мы сталкиваемся с чем-то, что противоречит основам, противоречит официальному заявлению, извините, забыл слово, то обязательно в противовес выставляется что-то смешное. Поэтому я и утверждаю, что есть ряд тем, которые были созданы теми же, теми же мехинаторами созданы. В примитивной, в такой вутрированной, в смехотворной, скорее всего, форме. Для того, чтобы высмеять. Почему, если там, ты делаешь что-то плохое, да, там, на кого-то нападаешь, то тебе важно обвинить того, на кого-то напал, что он не жертва, что он хуже тебя. Таким образом, ты себя обеляешь, правильно? Хорошо бы назвать кого-то фашистом, что потом можно набить ему морду, наброситься на него там с кулаками или еще с чем. И, и типа, ну так как? Он же фашист, понимаешь? Но это вот такой поверхностный пример. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Да? То есть это, это специфика, это технологии пропаганды. И я вам про ложь сегодня хотел сказать одну очень важную вещь, которую вы должны всегда помнить. Почему я слышу псевдооправдания, псевдо, псевдоаргументы псевдо от заявителей официальной стороны, официальной точки зрения. Они мне говорят, что невозможно так масштабно типа врать. Ну, типа представь, если космоса нет, если все это фикция, там и спутники на самом деле не в космосе, а все эти фотографии это аэрофотосъемка, что они там на геостационарной где-то там в стратосфере, там, на каких-то приспособлениях совершают круг, и там сила притяжения. В общем, я не буду вдаваться подробности, мы сейчас просто утонем в этом. Так вот, основной контраргумент заключается в том, что типа ложь слишком огромная. И эта ложь, она десятилетиями, может быть, даже веками длится. Я, кстати говоря, на днях узнал, что в Мичигарском, по-моему, университете, где хранятся переписки, записи Галилео Галилея, который якобы открыл Юпитер. Там, и на основе его исследований была построена гелиоцентрическая система строения космоса, да, строения Вселенной. Выяснилось сейчас, спустя такое количество лет, там в 600-каком-то году, по-моему, эти открытия делал, если я не путаю. Так вот выяснилось, что эти все бумаги поддельны что они, скорее всего, сфальсифицированы, там был какой-то хер, он то ли в 30-е, в 40 в 30-е, по-моему, годы прошлого века он жил, и он э, специализировался на том, что подделывал всевозможные, вообще создавал даже какие-то документы, якобы от имени какой-то великой исторической личности. И это кайф для него был. Ну, типа такой махинатор, вот такой вот он, иллюзионист своеобразный, да, профанолог, если есть такое слово вот, выяснилось, что эти бумаги, что эти записки Галилео, что его эти письма или дневники, что-то такое. Можете ознакомиться, есть информация в открытом доступе. Что не фальшивые, что это подделка, но что в итоге-то получается. Я когда сталкивался с археологией, тоже чуть-чуть глубже погружался во все, что там происходило. В общем, в структуру этой науки... И я увидел, что там существует такое понятие, как круговая аргументация. Находки в земле идентифицируют и определяют их возраст по слоям, в которых находится находка. К примеру, нашли зуб какой-то там, да, клык, и они, о, этот клык там где? Ну вот слой, это слой мезозоид. Значит, его там столько там тысяч, миллионов лет, там хер пойми сколько. А возраст слоев земли определяется по находкам, которые в них обнаружили. Это называется круговая аргументация. Вот такая вот херня существует в археологии. Как мне, так, ну, она кажется какой-то совершенно необоснованной. То есть это просто из головы люди взяли, как-то систематизировали и этим пользуются. Совершенно не полагаясь на то, что это не соответствует действительности. То же самое и с полосками, которые обнаружили в срезах льда делают столбытки, значит бурение производится достаются куски льда в форме цилиндр, цилиндр да, цилиндрической формы с большой глубины и там по слоям значит льда они определяют и раньше определяли что а, одно одна полоска типа как у дерева один год на самом деле там казалось что на протяжении года лед может и подтаивать и покрываться каким-то слоями пыли, песка, принесенного ветрами, откуда-нибудь из Сахары, там, после пылевой бури. Да, на такие огромные расстояния это все дело перемещается. И выяснилось, короче, что все эти проверки по льду, все эти определения, какой там воздух был, какой чистоты был снег, там, лед и прочее, что это тоже ни хера не правда, что на самом деле все это дело... То, что они считали десятилетия, века, там, тысячелетия, все это может поместиться в один год. Лед это такая гибкая структура, которая вышло, Солнце, он потаял, Солнце спряталось, он подмерз. Понимаете, то есть, как бы есть миллион других факторов, которые могут влиять на образование этих слоев. То же самое и здесь. Но суть-то видео, я, видите, как опять, как всегда, я ушел вглубь, я провалился в свои рассуждения. Ну, не знаю, кому-то нравится, послушать. Мои бредни, ладно, хорошо, я не против. Суть, на которую я хотел обратить ваше внимание, это то, как э, работал Геббельс, главный пропагандист и главный помощник Гитлера Адольфа. Так вот, э, по его методологии, по его методике, пропаганда, вернее, ложь, ну ложь, если она будет огромной, просто супер огромный, грандиозный, то человеческий мозг, как он читал, и он оказался прав, человеческий мозг не в состоянии будет признать, что кто-то способен вот в таких масштабах соврать. Но наш мозг, наша психология, она устроена таким образом, что некоторые вещи мы сами не принимаем. Мы сами с ними не готовы соглашаться. Мы будем зубами скрипеть, упираться руками и ногами, но, как говорится, не выйдем в дверь. В дверь нормального человеческого мировоззрения, чтобы как-то мозги свои почистить. Мы будем упираться, чтобы остаться в этой лжи, потому что наша структура так устроена, наше мышление так устроено, наше восприятие реальности так устроено. Мы сами не готовы признавать, то, что на наш взгляд кажется глобальным, масштабным. Это, знаете, это как пример из Советского Союза. Я же хорошо помню. Единственная пропаганда, единственный такой серьезный источник информации, ну, понятно, там были газеты, журналы, там еще что-то, но единственный настоящий такой прям вот всеобъемлющий источник информации, это был телевизор. И другой альтернативы, как-то какой такой же весомый ему не было, Поэтому получалось так, что люди с промытыми мозгами, жившие в идеологии много десятилетий, они воспринимали информацию как факт, как данность. И телевизор для всех, ну, для всех были единицы, наверное, только понимающих, что происходит, потому что все остальное было отрезано. И люди воспринимали эту информацию как истину. Понимаете? И потом, когда наступили 90-е, когда появилось огромное количество печатных изданий, причем желтых, где писали про инопланетян, про, про всякую... Такое говно писали, вы не представляете себе. И по телевизору понеслась бесконтрольная просто лавина дерьмища. Особенно вот эти передачи, я не знаю, если кто-то там видел, где... Самые шокирующие гипотезы там, ну, а, и прочее, прочее, прочее. Да, да, вот подобного рода хреномундия. Такое слово не знаю, если нет. Хреномундия. Мое слово. Вот когда это говно понеслось бурным таким непрекращающимся потоком, то люди, которые привыкли, что в телевизоре говорят только правду, они, они схавали ее, понимаете? Они в прямом смысле слова схавают. И до сих пор огромное количество людей, недоразвитых, вот этих, я не знаю, это, это старшее поколение, и, наверное, и среднее в том числе, то есть огромное количество людей, они до сих пор смотрят телевизор, слушают пропаганду, смотрят новостные выпуски, слушают там главу государства, да? избранного, неизбранного, разных хватает вокруг нас. И верят всему. Они ни на секунду не задаются вопросом, чтобы как проверить эту информацию, обратиться к какому-то другому альтернативному источнику. Вообще нет. И это я говорю сейчас не про космос, не про что-то глобальное, не про что-то масштабное. Я говорю про банальную пропаганду вот о событиях, которые происходят. То, то да, это весьма это, это глобальное событие, две стороны. А там и весь мир. Ну, как бы тоже не буду сейчас вдаваться в подробности. Я много об этом говорил, много об этом уже сказал. Они верят одному единственному источнику. И бесполезно им что-то рассказывать. Бесполезно им приводить аргументы. Бесполе... Вот миллион аргументов приведи, тебя просто не услышат. Почему? Потому что им комфортно находиться вот в этой ловушке, в этой клетке, в этой норе. Норе и заложи. И они никогда не признают, что президент врет. Они физически не в состоянии этого понять и принять. Для них уровень вот этот вот, он непостижим. Потому что министр не может врать. Президент не может врать. Вообще, в принципе, человек в телевизоре не может врать. И уж тем более о таких глобальных вещах, как там космос или, или война, или еще что-то. Ну, то, что имеет ого-го размеры. Поэтому имейте в виду, ложь, которая вокруг нас, я заявлял и заявляю еще раз категорически, она абсолютно. Мы десятилетиями, нет, мы веками сидим, погруженные с головой в ложь. Правды мы не знаем вообще, почему я предлагаю вам осознать реальность. То есть буквально воспринимать то, что происходит вокруг вас. Буквально Используя максимальное количество источников информации. Максимальное. Чтобы произвести какой-то анализ, чтобы сделать какие-то выводы. Чем грандиознее ложь, помните это, чем грандиознее ложь, чем сложнее поверить в то, что это ложь. Что такой масштаб лжи вообще возможно создать и пойти на него, тем более официальным лицам. Это что уж, Донбер, это золото да, это заговор. У меня все.